Всем привет дорогие друзья, с вами Егор Юс ТВ, ТОП СТРИМЕР ЛИНАНИЧ 2 22 июля открывается топовый сервер Кастел Таун от Дмитрия Секонда Уважаемый человек, у меня аж от этого, от этой новости Ремастерит, гадушки, обязательно, обязательно я должен вас там увидеть Потому что я иду туда плотно, на три месяца точно 22 июля, ребятушки, сервер будет X3 или X5. Вы даже можете выбрать. Сейчас в данный момент проходит голосование. Голосование, И еще идет голосование, сколько окон вы там хотите. Можно играть за одну, можно за два, можно за три. Как бы в данный момент администрация игры сейчас вот этим все управляет. И вы можете до 22 июля проголосовать и принять участие, можно сказать, в создании сервера. Castle Town. Обратите внимание, на серваке будет куча бонусов, куча плюшек, сервер ремастерит, в итоге на четвертой стадии, которая будет даже может быть через 4 месяца вообще, можно будет докачать питомцев и себя до 82 уровня, это легендарно, еще ребятушки, туда идет очень много людей, клан Орион Рашганг, ему в оппозицию тоже идут ребята, я не буду говорить кто для вас это будет сюрпризом, короче Обязательно, 22 июля Я повторяю вам, ребятушки Открытие сервера Castle Town X3 или X5 Ты выберешь сам Я вообще рад, я наконец-то туда пойду Просто топить, долбить наконец-то Со своими ребятами Из, из нас кто идет? Э, нас э, Мы создаем там свой клан Клан Острые Козырьки, как всегда вот, э, И будем просто разматывать там Вначале катакомбы, потом все, что на земле происходит Мы так умеем Все ребята нас знают Короче, с 22 июля я начинаю плотно заниматься опять своим стримингом, ребята. Оплачу три платформы: Twitch, YouTube, Trova. и буду на трех платформах показывать игру на данном сервере. На данном сервере будет четыре главы: первая глава до 60, вторая до 72, третья до 78 и четвертая до 82. Это очень интересно. Очень много новых локаций а, добавлено, я вам напишу ссылочку под этим видео Обязательно переходите на форуме, там создавайте всякие темы, что куда вы идете, Можете зарегистрироваться, чтобы проголосовать И а, чтобы почитать всякую механику, там а, систему Олимпиады И а, всякие там а, про систему оптимизированного клиента вот. а, Что мне нравится, здесь есть бонусы от сетов от 4 до плюс 8 то есть, э, если ты точнул себе на плюс 4, у тебя уже какие-то бонусы там появились. Даже вампирик плюс 1%, понимаете? Для гнома, для спойлеров, в это будет хорошо. В группе может быть максимум 7 человек. И переработаны бафы. Личный комментарий от Секунда, ребятушки. ПП, Варк, Овер, БД и СВС имеют все бафы, Дэнсы и сумки. Они отличаются только профильными умениями, типа ПП, Burn, Res, Хил, Рут. У Варка, РТ, Гейт Чант, Грейт Фьюри, Маспадихин Падди Хил, тихующий, ну как всегда вот этот вот Типа 50-50, 50 хп восстанавливает У БД СВС, Хэви Агром Хэви Сагром, Медузой, УБД Салинс, атакующими умениями Овер Баффит Клан и Дебаффит То есть э, как бы у них остались профильные скиллы, умения типа там их родные которые Но бафы у всех одинаковые, то есть создаешь одно окно себе на баф И юзаешь вообще просто у тебя фул бафф Просто от одного ПП. Но зачем можно еще после этого три-четыре окна? Одно окно, основа, одно окно бафер, все идеально. Играем. Закончу тем, что действительно, действительно заходите на сервак 22 июля 2022 года. Ну естественно 2022 Кого еще? Чуть несешь, Егор. Короче, ребятушки, всех жду, все жду 22 июля. Заканчивайте отдыхать. Успокойтесь, расслабьтесь дома. Я у с приеду, тоже буду отдыхать, понимаете? И буду играть на этом серваке. Заходите на мои стримы везде. Подписывайтесь на мой телеграм, ссылочка в описании. Следите за моей игрой на этом сервере. Короче, я всех рад вас буду видеть, ребятушки. Castle Town! Castle Town!